Всем привет! Скоро начнем уборку картошки. Пора подготовить мотоблок и картофель-копалку. У нас на огороде посажено три ряда ранней картошки 40-дневки, которые уже пора копать. Вот на ней будем испытывать свою самодельную картофель-копалку. Земля на огороде очень твердая, сухая. Пробовали выкопать один рядок на обычных грунтозацепах. Получалось не очень. Мотоблок вводит то в одну сторону, то в другую, а колеса пробуксовывают. Пришли к выводу, что для улучшения сцепления с землей нужно наварить на грунтозацеп и штыри с арматурой. И вот что у нас получилось. А на картофеликопалку поставили колеса. Это дало точность заглубления, нажав грунт. Вот так вот все это выглядит на мотоблоке. Сейчас проверим, как это все будет работать. И вроде бы все получилось, но есть недоработки. Гребет большую кучу земли. Чтобы это устранить, нужно поднять повыше сцепку и сделать шире крепежные стойки на картофеликопалки. Короче, нужно увеличить окно для прохождения грунта. И второй недостаток. Тяжело разворачиваться с такими колесами. Так что вместо разворота приходится сдавать назад. Ну а большой плюс в том, что 100% картошки выкопанной и ни одной поврежденной. До уборки основной картошки еще есть время, так что будем устранять недостатки. Может сделаем разблокираторы. Это устранит проблему с разворотом. На сегодня все. Продолжение следует. Не забываем подписываться на канал. На канале есть плейлист «Огород без хлопот». Заходим, смотрим, комментируем, подписываемся. До новых встреч!